Спасибо, спасибо, что вы здесь. Честно говоря, не знаю, чтобы меня заставило выйти из дома в воскресенье, еще и на научно популярную лекцию еще и по археологии. Поэтому я это очень ценю. Начнем мы с археологии, что немного странно, хотя ее помещают между естественными науками и, скажем, психологией, но эта наука в нашей стране все еще есть, и она развивается. Более того, судя по международным базам данных, в которой включено два молдавских журнала по математике, два по химии, один по физике. И среди них есть еще один журнал по археологии. В общем, в этой науке происходят открытие, В ней каждый год что-то меняется. Сегодня мы поговорим о том, вообще зачем нужны археологические раскопки, зачем нужны археологические исследования. Ну, на самом деле это самый часто, один из самых частых вопросов на археологических раскопках после того, как после того в, после вопроса о том находим ли мы золото в общем да а, и скрываем ли мы свои находки в общем нет а, на самом деле у археологических исследований есть несколько принципиальных задач наверное самое благородное из них это спасение археологического памятника потому что любое его исследование это в общем-то его разрушение Правда, задокументированы. Среди других задач могут быть получение новых данных по какой-то специальной проблеме или периоду. Ну, иногда происходит так, что пытаются повторить успех прошлых экспедиций. Такое тоже бывает. Но иногда находят не то, что собирались. Но вот то, что находят, оно оказывается не менее важным того, что собирались. Вот об этом мы сегодня поговорим. Так получилось в 2011 году на раскопках курганного могильника у села Пуркары. Я думаю, что село Пуркары знакомо многим. Археологам оно известно не только благодаря своему прекрасному вину, но и тому, что в конце 70-х, начале 80-х действовала большая археологическая экспедиция, которая занималась раскопками курганов у сел аланешты, раскайцы и пуркары. Тогда была обнаружена знаменитая единичка на археологическом слое. Звучит название кургана номер один у села Пуркары. В нем было основное погребение эпохи ранней бронзы. Очень богатое, с огромным количеством сосудов, с бронзовыми серебряными изделиями. И, видимо, в 2011 году, когда археологи из Академии наук получили возможность, получили бюджет на раскопки одного из курганов, на Нижнем Днестре они выбрали Пуркарскую Курганную группу. И, собственно, по составу экспедиции было понятно, что они нацелены на раннюю бронзу. Тем не менее, когда они сняли насыпь, вышли на основное погребение, вот оно в центре, в Выкиде, они увидели его западную ориентировку и очень сильно расстроились. Более того, там еще были включения чернозема, они расстроились вдвойне. То есть было понятно, что это уже не ранняя бронза, это скифское погребение, потому что западная ориентировка, их визитная карточка, а, расстроились не потому, что 90% скифских погребений, по крайней мере, на нашей территории, они ограблены еще в древности. А, но так получилось, что они уже вышли а, на могильную яму, начали ее разбирать, обнаружили амфору а. и скелет в анатомическом порядке, что, в общем-то, их немного воодушевило. Понятно, что это уже скиф, понятно, что стало, судя по амфоре, что это скиф классического времени. А, вот основные группы находок, которые тогда были зафиксированы. Ну и, к счастью, он оказался не ограбленным в древности. Это а, тризна, грубо говоря, кусок мяса с ножами, а, амфора <coughs> греческого производства и рядом наконечники копий. Дротиков, чернолаковая этическая чаша, то есть из материковой Греции. Здесь плохо видно, но можете мне поверить, там лежит меч скифского типа и бронзовые поножи греческого производства, книмиды. А, что здесь больше всего могло обрадовать археологов? Это уже чер чертеж. Ну, меня обрадовал меч, потому что я тогда писал диссертацию о скифском э, клинковом вооружении. Но вообще, грубо говоря, археологов здесь радует наличие античного импорта. Дело в том, что греки они умели и любили делать как минимум три вещи. Это делать вино, оливковое масло и керамику. Ну и четвертая вещь, которая у них очень хорошо получалась, это этим всем торговать. Собственно, в Северное Причинноморье попало огромное количество Керамики греческого производства но благодаря тому что у них еще и было, было очень хорошо они следили за производством всех этих продуктов у них было такое в греческих городах полисах существовали целые магистраты которые следили за отдельными вещами жизни полиса. в том числе был магистрат то есть городской чиновник который следил за производством амфорной тары он на каждую амфору из серии, на одну из амфор из серии, ставил свое клеймо, свой штамп. И нам очень повезло, что магистраты не имели права занимать эту должность более одного раза в жизни. Поэтому этих клейм известно очень много, они очень разнообразны. Сейчас известно более 300 тысяч амфорных клеем, и каждый год это количество увеличивается, если не на тысячи, то на сотни точно. Составлены огромные таблицы, списки магистратов, фабрикантов, у которых были свои клеймы. И, собственно, благодаря этому и благодаря тому, что, например, население Северного Причерноморья очень любило вино, мы можем узко датировать их погребальные комплексы или жилища вплоть до 5-10 лет. Это амфора производства южно-причерноморского города Гераклея-Пантийская. Это сейчас территория Турции. И на нем читается очень хорошо греческое клеймо. Двусрочное клеймо на горле амфоры фабриканта Эвридам. Его можно было сразу отнести, его деятельность, конечно. Магистратские клеймы датируются уже, фабрикантские чуть пошире. Его можно было отнести к концу 5-го, 4-го, то есть это где-то последнее десятилетие 5-го и 1 э, четверть 4-го. Ну, при Черноморье конец 5-го века можно сразу отсечь, потому что раньше начала 4-го эти амфоры <coughs> к нам не поступали по каким-то причинам. То есть, в общем, мы имеем дело с комплексом первых десятилетий 4-го века до нашей эры. То есть, грубо говоря, это до 490 -го года до нашей эры. Ну, рядом антическая чернолаховая чашечка для питья, хотя я ее называют солонкой в археологической литературе. Кто этот персонаж? Судя по его костным остаткам, это был мужчина возраста 30-35 лет, судя по стертости зубов, и судя по скелету, испытывал постоянные физические нагрузки, то есть мы можем сказать, даже не глядя на его погребальный инвентарь, что этот человек был воином и активно участвовал э, в военных событиях. К сожалению, палеоантропология пока еще не готова. Я надеюсь, что когда-нибудь она будет сделана. Мы узнаем о его э, прижизненных травмах, ранах. Ну, по крайней мере, его паноплию составляла э, пара бронзовых в очень плохом состоянии. Более того, они были в древности ремонтированы. Вот здесь есть такая вот бронзовая пластинка, которая отличается по толщине, и у нее, в отличие от остальных фрагментов, отверстия по, всей, по всему краю. Они греческого производства, тоже укладываются, в принципе, в конец пятого, начало четвертого. Более того, у него был наборный железный Панцирь, который находит аналогии, скажем, на этом чудесном золотом гребне э, из Кургана Салоха, это средний днем Украина. И отдельные детали, назначения которых мы в процессе исследования, археологического исследования не подозревали, в конце в концов нашли свои аналогии. Это система крепления щита и, э, на, и оплечий панциря. Uh, собственно, меч. Меч очень оригинальный с навершием очень оригинальной формы, uh, слабо видно, но uh, судя по многочисленным аналогиям, навершие представляло собой uh, uh, две головы грифонов с клювом и глазом. Это уже очень стилизованный вариант изображения грифонов, на самом деле он эволюционирует где-то за 100-150 за лет. От очень реалистичного изображения до вот таких очень схематичных. Ну, вообще археология, вообще такой традиционный спорт археологов, это поиск аналогий. Поэтому без труда я нашел около 60 аналогий по всей европейской части. И даже дальше, от Болгарии до Зауралия, к сожалению, только около трети из этих вещей было найдено в комплексах, то есть в погребальных, которые имеют четкую дату. Часть из них была украшена золотом. Вообще, в археологии скидского оружия ну и оружия вообще клинкового существует три основных подхода. Грубо говоря, это перебор признаков вершие перекрестия и на основе сочетания этих признаков выделения каких-то новых групп. Второй подход, в общем-то, не сильно отличается. Это исследование морфологии клинка, их функций, которые тоже могли меняться с течением времени. Но есть еще и третий подход, который заключается в том, чтобы попробовать поискать культурные типы. То есть типы которые, типа вещей, которые основались самими носителями. Ну, На мой взгляд, как раз к этому и подтолкнуло подтолкнул этот замечательный погребальный комплекс, можно найти два, как минимум, таких взаимодополняемых показателя. Это наличие престижных форм внутри серии, то есть украшенных золотом, и которые обнаруживаются в богатых аристократических пняжеских погребениях. И изображение. Ну, для скифской культуры это в основном изображение на фторептике, то есть на металлических предметах, и э, на монументальной скульптуре. Вот я нашел как, как минимум два таких изображения, которые могут а, быть аналогичным этому а, мечу. Собственно, это хронология погребальных комплексов с этими мечами. Тут очень важная вещь, что, во-первых, как и у любой вещи, у а, мечей такого типа был свой цикл жизни, то есть был а, Период наибольшего распространения, как раз, как раз он укладывается во время совершения погребения из Пуркар. И есть так называемый шлейф, да? То есть, когда тип только появлялся, вот, и потом, когда он значит, потихоньку исчезал. Тут с этим очень связана очень важная особенность. Дело в том, что вот в этом шлейфе в основном представлены ничьи и кинжалы этого типа, которые были украшены золотом и обнаружены в погребениях. С ними вообще связана очень такая важная хронологическая особенность. Дело в том, что они, как правило, больше, чем остальные мечи, связаны исключительно с погребениями, практически без исключения мужскими. И, кроме всего прочего, они старше, чем само погребение. То есть они где-то, может быть, лет на 50, на 100, а иногда даже на 150 лет, раньше, изготовлены раньше, чем было совершено погребение. С чем это связано? Ну, наверное, с тем, что это могли быть своего рода реликвии, которые, реликвии — символ власти. Ну, У скифов еще хорошо известно, что меч был символом бога войны. Это, собственно, то, к чему привела публикация этого замечательного комплекса Кургана 7 у села Пуркары. Это мой хороший друг из Чехии, Даниэль Ржичан, который значит, решил самостоятельно изготовить доспех и постоянно его каким-то образом и костюм и поножи, и даже изготовил меч этого рода. То есть это вот фактически это... Мне очень приятно, что именно так распорядилась судьба с этим памятником, что он не только введен в научный оборот, но еще и заинтересовал людей, которые занимаются исторической реконструкцией. Спасибо за внимание. Не что это такое Ой, прошу прощения. Да, это такая традиция погребальной архитектуры, которая у нас появляется довольно давно, еще с эпохи ранней бронзы, то есть с конца четвертого, начала третьего тысячелетия до нашей эры. Это традиция сооружения земляных холмов над погребением. В общем-то, аналогий достаточно много. Это фактически вся Евразия занималась этим, и причем они начинают заниматься сооружением, воздвижением этих погребальных земляных холмов практически одновременно на очень больших пространствах. В эту традицию, кстати, укладывается и сооружение пирамид в Египте, которые на самом деле сооружались немного позже, чем первые курганы в Евразии. Еще вопросы? Пожалуйста, там, да? Хорошо, спасибо. Они попадают в руки реставраторов. Они попадают в музей. Это нормальная обычная практика. Где-то год с ними работают. И затем, ну, поножи, к сожалению, до сих пор у реставраторов, поэтому они в таком кошмарном виде представлены на слайде. И затем материал обычно ну, через год-два. Публикуются в научных рецензированных журналах. А находки хранятся в фондах музея. Амфора, насколько я знаю, сейчас даже выставлена в экспозиции. Правда, они так ее развернули, что клеймо не видно. Еще По мечам. Эти мечи они использовались как оружие или только как церемониальная вещь? Какие мечи? Украшенные золотом? Да, Тут да, интересный вопрос. Дело в том, что само оружие, скорее всего, использовалось в бою. Но, поскольку есть такой хронологический зазор между его изготовлением и помещением в могилу, возможно, оно через какое-то время стало реликвией. А, кроме того, вот это украшение золотом, такая блокировка золотой фольгой, на ней, на самом деле, не, нет следов использования, нет царапин. Нет никаких следов того, что эта вещь была в употреблении уже в таком готовом виде, украшенное золотом. То есть могли э, помещать уже украшенный, э, то есть этот меч украшенный золотом помещался в погребение непосредственно перед самими похоронами. Еще отказы? Пожалуйста, там. В двух словах не получится, но это народ явно иранского происхождения, судя по их именам и языку, остаткам того языка, который у нас есть, иранского происхождения. Что касается... Дело в том, что надо отделять две вещи, да? собственно, скифы как этноним, скифы как носители языка, скифы как носители большой иранской культуры и скифы как носители археологической культуры. Это, в общем, три-четыре больших, очень важных и очень разных э, вещей. Если говорить об археологической культуре, то у археологов такое устоявшееся мнение, что они приходят из глубин Азии. Никто не знает, правда, где эти глубины Азии. В общем-то, на эту э, территорию одинаково претендуют и, допустим, Синзянь это Северный Китай, и э, Алтай, и Тува. Ну, в общем, где-то вот там вот они сформировались. Спасибо за лекцию. У меня вопрос мечу а, размеры материал то есть это литой я так понимаю меч нет да? он не литой нет, он он. Кованый. это кованный меч железный очень плохое качество ну это вообще свойственно для классических вещей для скифов 4 века там они просто рассыпаются в руках по сравнению с ранними скифскими там 7 века например <кười> <кười> Он украшен кованым орнаментом Хотя сейчас, на самом деле, вот я видел, я встречал, и мне до сих пор с трудом верится, том, что существовало чугунное литье для изготовления оружия. По крайней мере, есть находки в Казахстане и, кажется, на Алтае вот. какие-то есть вещи. Даже Вроде бы даже сделали со металлографию и состав металла, и вроде бы говорят о чугунном литье. Для Причерном моря это исключено полностью. Это изготовление ковкой орнамента какая-то матрица, может быть, панционная. значит, и э, горячая кофта. Пожалуйста. Uh, продолжение к мячу. Uh -huh. uh, то есть там на рукоятке ни никаких оплеток не предусматривалось. Она, может, в виде? Mm, наверное, предусматривала, скорее всего. ну вот интересно, что вот на самом, на самой на стержне yeah, рукояти есть, да, имитация так называемой оплетки. она появляется тоже довольно рано. Uh, ну вот классической скипской культуре буквально сразу, но, скорее всего, какие-то оплетки были. И еще вопрос по реконструкции. Тут доспех верхний, на uh -huh. он только, только грудь закрывал, то есть он не был полным? Да, скорее всего, не был полным, потому что мы нашли не так уж и много. Вот. Ну, вообще, на самом деле, и металл очень плохого качества, но все равно его бы не хватило на полную на, на рубаху, которая краилась из одного куска. В общем, скорее всего, была украшена только. Вообще, на самом деле, это очень бедное погребение. Вот. И в этом заключается наше везение, да, потому что оно не было ограблено в древности. И ну, вообще, так, по большому счету, несмотря на то, что это был воин, возможно, предводитель небольшого отряда, но, в общем-то, он такой был голодранец. Вот. Поножи ремонтированы, значит, с панцирем тоже непонятно, что там украшены только плечи, значит, mm -hmm. и возможно центральная часть, я кстати, не уверен, возможно только плечи были украшены, такие mm -hmm. случаи mm -hmm. тоже есть. Лука, лука не было в погребении, да? в погребении? Лука не было вообще находки луков? Я понимаю, почему ты клонишь. Значит, вообще это большая редкость, при том, что лук был основным оружием скифов, это известно, и по источникам, и по изображениям. Самих находок лука, ну, во-первых, это связано с материалом, да, то есть вот, дерево сохраняется гораздо хуже. Эм, находок очень мало, может быть, когда-нибудь моя коллега из Киева опубликует свою сенсационную находку, значит, с киевского лука в погребении курганном, я уже не, я не помню где, где-то в Приднепровье, вот, и это будет настоящая сенсация, вот. Судя по всему, то ли они не клали луки погребения, то ли, значит, до нас они просто не дошли. Ну, я думаю, что первое, скорее всего. Давайте последний вопросик. Вот. Денис, да. а, вы неоднократно упоминали о том, что погребения были разграблены, а кем, в основном? Наверное, Судя по грабительским ходам, участниками церемонии. потому что они точно знали, куда бить свой ход и практически не ошибались. А с какого места? <смех> Наверное, мы уже с вопросами закончим. Если у вас будут вопросы, вы можете подойти к Денису после всех лекций, и он вам еще расскажет много чего интересного. Поплодимый Денис.